Что произошло? Где все? Если друид не настроил порталы, нас всех разбросало по разным местам. На севере я вижу вершину горы мира. Нужно идти туда. Всем привет, ребят. Продолжаем прохождение Герои Уничтожных Империй. В предыдущей серии нам сделали портал, вот, куда мы успешно должны были телепортироваться к горе мира, но, к сожалению, нас разбросало их чертовой матери всех, потому что друид неправильно настроил портал. Соответственно, сейчас наша задача найти, э, дойти до горы мира, плюс к тому собрать все, все войска, которые тоже разбросала в разные стороны. Их брать пока не будем, они загреться могут. Ну и попутно, разумеется, всю нечисть подчистить к чертовой матери, на корню истребить. Этим мы с вами и займемся. Поехали. Так, эти медленные. давайте-ка лучше сначала... Дракончика завалим. Так, отлично, отлично. Так, впереди гарпии. Тут ничего нет. Тут ничего нет. Что-то для нас, для нас тут да припасли Так, опять что-то неинтересное Хорошо, опыт идет Поехали дальше Так, вот этих ребят уже можно активировать Это следопыт Это следопыт Стоять здесь Так, приказ на всякий случай на, хол, на холд поставим Чтобы они там никуда не двинули раньше времени Это а эти могут Ищи потом их везде Свищи Так, давайте сначала главных у них убьем А теперь можно и с этими повоевать 110 магии снимает Это сила заклинания прокачанная Как это хорошо влияет Так, давайте еще защиту от дробящего Прокачаем побольше Отлично. Забираем этих молодых людей, молодых эльфов. Это тот самый эльф, который командовал обороной. А что, и все? Странно, озвучки не было до конца. Ну ладно, черт с ней. Так, движемся дальше. Еще один отряд у нас тут находится. Следопыт. Мы отступаем городу в горах. Ты знаешь, как нам попасть туда? А, они диалоги местами поменены, видели, да? Те ребята должны были об этом сказать. Так, тоже на холд пока ставим. Так, у нас там что-то есть, отлично. У нас и тут что-то, у нас везде что-то есть. Пошли забирать. Так, забираем и сразу сюда бежим. Опа, чтобы он не Гремучие зелья. Ох ты ж, елки палки Кстати говоря, у нас места для зелья почти не осталось. Надо будет... Частично либо продать, либо э, их уже воспользоваться ими, так сказать. И так сказать, сказать по всякому. Так, Урсы, тролли. Ну, в принципе, никого опасного я не вижу. Ой, там какой-то этот. Интересный кулончик видел я только что Тоже с трех что ли? Тоже с трех выстрелов убиваю Ну, раскачались мы с вами хорошо, конечно. Очень хорошо. Вперед. Ой. Товарищи будем беречь. Куда нам идти Я сейчас все покажу, расскажу. Вы тут, главное, не парьтесь. Эликсир медитации. Да, у нас очень дохера эликсиров сейчас станет. Поэтому давайте-ка мы немножечко эликсиров поюзаем. Раз, два. Возьмем сразу эликсирчика на троллей. На них, кстати, яд не действует. Офигеть. Это эликсир бутыль с ядом. А, урон плюс три. Замедляя ее, да. То есть они, они должны замедлиться ровно настолько, что вообще не двигаться. Этот эликсир. Но на тролле он, офигеть, как не действует. Неожиданно. Всякие изделия защиты нам вообще нужно выпить или продать. Ну, у нас, в принципе, денег до хрена. Мы можем их просто выпить. Потому что я даже не знаю, алхимическую лабораторию мы здесь найдем ли. Так, получили, да? Бенч Ну слушай, ну все равно, типа это, медленно как бы, да? Пикается. то Давайте-ка еще силу атак увеличим Эликсир регенерации Два потратили, одно вернули обратно Так, защита от колющего плюс 30% Максимальная рана, мана, регенерация маны Слушай, мне, наверное, не понравится Урон плюс 3 Пока оставим, но я не уверен, что мы будем им пользоваться Это же Эльхант. я не привык подчиняться воинам но сейчас почту за благо перейти под его начало почти за благо перейти под мое начало так мы забираем этих ребят этих ребят отправляем строиться а пусть здесь точка сбора пока у них будет нормально безопасно Тут еще столько всякой нечисти попадется. Ох, ты же ело-палый, смотри. И, на, и наших войск там хватает, в принципе, тоже. Смотрите, это Эльхант, он тоже выжил. Я тоже выжил. Только я и выжил. Как я мог вообще не выжить, товарищи? Как вы себе это представляете? Так, двигаемся дальше, зачищаем весь остальной мир от этой нечисти. я пойду потом. Давайте сначала здесь разберемся. Так. Убиваем сначала, как обычно, магов, потому что они могут восстанавливать свои войска. Ну, в принципе, по магии-то сейчас у меня защита хорошая, поэтому они нам не страшны против нас конкретно. Но вот то, что они время наше будут тратить так, давайте Слушайте, мана у нас просто с бешеной силой Восстанавливается теперь Скоростью, скорее, даже не силой Просто очень-очень быстро Восстановление прям шикарное у нас теперь Мы рады, что вы рады нас видеть Так, давайте э, подзовем сюда всех поближе Здесь, в принципе, уже можно их подтягивать. Очень большой отряд Но у меня-то Столько уже прокачана Защита, что они мне во сути не страшны Абсолютно Ой -ой -ой. Забегая наперед, если кто-то думает, что это ну все, круто, супер. Офигеть, какая защита, и мне вообще не страшно, здесь никто. Я просто спокойно всех могу вырезать один. Поверьте мне, вообще все не так. Веселье еще даже не начиналось. Так, одного мага я упустил, но ну, черт с ним, а все равно им всем не поможет. Будь здоров. Давайте мы выпьем три зелье этих бестолковых. Так, заберем отрядик. Мы с тобой, следопыт. Отлично. Я очень рад, ребят, что вы меня поддерживаете. Так, погнали дальше. Ой, кто это там бегает у них? Какой красавчик. Нет, давайте-ка мы здесь сначала все-таки опять же вырежем магов. У них есть очень. Хреновая привычка. Так, давайте поближе подтащим их. А потом вот так сделаем. Сильным будет? Да вроде нет. Терпимо. И еще вот такую мы правим магию. Чтобы замедлить как следует. 54. Смотри какая скорость атаки. А вот таких засранцев все больше и больше будет попадаться. Вот казалось бы, небольшой отряд. О, у меня 500 хп осталось. 400 Все Ой, хорошо Ой, хорошо Так, здесь, ага О, еще один браслет холодного пламени с уроном Вот чего с ним они сделали Я не, даже, я вообще обалдеваю на самом деле Таких параметров здесь быть, конечно же, не должно у него Ну да ладно мне это хорошо, наоборот, даже лучше Потому что моя задача показать вам, в принципе, компанию Как это все работает Характеристики и так далее ну вот, все в таком духе, в таком разрезе, как Аркадий Райкин говорил. Еще двое. Где-то трое. Одного не, не заметил. Здоровье. Кстати говоря, он же не целый, да? Давайте-ка мы выпьем одну бутыль. Пусть регенерирует себя спокойненько. А вот эти сжирают ману. Ребята. Надо их замедлить хотя бы. Успели, отлично. Ох ты, красненькие наконец-то показатели... Ой, параметры начали выпадать нам. Второй подряд. Очень хорошо. Так, тут у нас что-то есть. И там что-то. А, там у нас... А, у нас есть такое уже. Уже не надо. Вызов джина. Бляха, муха, прекрасная магия. Нам нужно будет продать кислоту. О, и оставить вызов джина. Все. Не знаю, почему мана тратится, когда ты меняешь вот это вот, вот все. Очень странно это, конечно. Ну, черт с ним. Так, все, здесь у нас все зачищено. Двигаемся дальше. О, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. А как мы их пропустили? Над ними знаков с лица не горит, кстати говоря. Потому и не увидели. это ты. Леса Давай объединим наши силы. Блин, они по-другому выглядят. Они не так были нарисованы. Офигеть, я не обращал на это внимания. Потому что они мне не попадались еще. Ну, чтобы от них диалоги какие-то были. По-моему, они не так выглядели. Картинка немножко другая, но прикольная, мне понравилось. Их оставим пока здесь. Там у нас впереди куча. Блин, пятиголовая хуйня какая-то стоит. Как и забыть. Свайт-стана. Эти ребята тоже крайне неприятные. Вот он меня чем-то стреляет. Парализующее что-то. Парализующее. Оглушение. Но при этом дающие мне защиту. Серьезно или чем Или мне показалось? Странно. Ты смотри, смотри. Поскольку снимают-то? Охренеть, ты смотри, поскольку они снимают. Отходим, отходим, отходим, ребят, отходим. Охренеть. Вот это да. По 80. Я и говорю, видите, это кажется только... Это кажущаяся видимость, что мы тут всех можем поубивать спокойно. Ни хрена подобного. Тут таких тварей хватает Что просто Охренеть можно Так, хорош, x2 Скорость атаки никогда не помешает Особенно против вот таких вот Жутких здоровенных монстров Есть Так, ну это пропустим, это неинтересно Так, здесь мы пожалуй Выбьем еще два зелья Потому что, ну, это прям страшная зараза. Гидра. Да, название Гидра. И она хилится, кстати. В определенное время. 200 урона у нее. Так, у нас хп. Давайте-ка мы выпьем зелье. Нет, фух, мы Мы спокойненько дошли. И она нам ничего сделать не успела. Прекрасно. Так, что мы выберем? Что мы... Давайте до сотки доведем. А, скорость атаки у нас еще... сила атаки у нас не сотка. У нас из-за ог... огня алхимика. Почти сто. Это сейчас исчезнет. 91 один. Скорость... Девяносто один атаки. Это неплохо. Нет, это не будем, это рано. Так, еще раз их притормозим немножко. Эй, ты не умер. Так, есть, кстати, лайфхак. Небесный свет берешь, наводишь на себя, и он восстанавливает тебе хп. Это самая действенная штука. <coughs> лучше любого зелья. Особенно, если сила заклинания очень хорошо прокачана. Мы, кстати, максимум достигли уровня, судя по всему Больше не качается Отлично Двигаемся дальше Деньги хорошо копятся Деньги нам очень сильно пригодятся Потому что потом появятся хорошие магазины Где можно будет купить много всякой интересной Штучки Ну, интересных вещей в смысле Каких-то Экипировки и так далее А вот дальность атаки на что влияет то есть им нужно обойти вот так, чтобы достать меня, а ты можешь отсюда и бесплатно расстреливать. И учитывая скорость их ходьбы, к нам они придут еще не скоро. Слушай, почти всех запинали на самом-то деле. Довольно-таки быстро. Так, сюда сразу же отправляем магию. Не торопитесь. По тебе даем молнии. Теперь, теперь начинаем переднего месить. Даем еще для замедления. Это не так сильно замедляет их. Как хотелось бы на самом-то деле. По 57 они все равно сносят, это очень хорошо. Так, все, уходим от них. Это тоже 57, слушайте. Жирные, конечно, как не знаю кто. О, застряли, застряли это замечательно. Чем дольше они так стоят, тем быстрее мы их снесем, чтобы не бегать туда-сюда. Успеть, не успеть дойти Я думаю, нет Куда там Конечно, шустрый, но не настолько Так, нас там еще пачка ждет С, с очень большим червячком Это эти циклопы, по-моему Достанем его до конца или нет? Успели. Хорош. Так, насколько далеко мы в этих можем пострелять? Максимально круто. Очень хорошая дальность. по сотке по нам дают, что ли? Нет, почти. Завязывайте. Все, разворачивается. Отлично. Сейчас будем их бесплатно наказывать. Какая замечательная дальность, боже. Так, у нас молния почти... Шторм молнии почти перезарядился. Мы его тоже на, на главного активируем. Опять второй раз. 63 всего лишь, серьезно? А, нет, 3600. Это мы очень хорошо ему дали. Почему 63 показалось очень странным? Побочка, может, какая-то была. Сколько урон? 150. Замечательно. <регу> Очень хорошая магия. Но он все равно неплох. Не, хорошо сносит, надо отходить. Так, войска пока можно подогнать поближе, чтобы потом их долго не ждать. Есть. Оу, эликсир жизни перманентный. Надо будет проверить Я их не юзаю, я не помню, говорил я об этом или нет По той простой причине, что Эта зараза, к сожалению Она почему-то по какой-то причине В следующей миссии исчезает То есть, если я в этой миссии ее активирую В следующей миссии, то есть, например, сколько он дает Вот, сила атаки плюс 6 Я его активирую, у меня будет 97 атака Но нажму я, начну я следующую миссию И это отменится вот по, того, по той простой причине я этим не занимаюсь Регенерация здоровья 6 Максимальное здоровье 180 Максимальное здоровье 105 Регенерация здоровья не дает, да? Но защиту дает Пока тоже оставим, пока не уверен я, что нам стоит этим заниматься Потому что от таких монстров там защиту под сотку нужно качать У нас, скорее всего, так не получится Хотя если люди, которые меняли параметры каким-то вещам Нас могут удивить, конечно еще одна такая же тварь. Так, ну с нее мы и начнем, пожалуй. Атака. Не понравилось ему почему-то слева разворачиваться. развернулся с другой стороны. Ну бывает. Гидра. Так, активируем молнию. А вы куда? Вы куда все? Алло Очень странно вы построились Давайте так уж тогда раз Вы не понимаете как нужно Эликсир здоровья плюс 360 Это шикарный эликсир О, видите? Охренеть как долго мы их мочим первый готов так не будем заставлять их не рынчить лучше будем отходить когда у вас раньше что закончится Алю есть что у нас тут у нас тут что-то есть что тогда можем понимить отсюда Так, двое минус. Вот этот у них главарь, Властелин Грома. А кто у них там эти-то гигант-молотоносец, понятно. Властелин Грома очень самый такой мощный чувак. Вот его останавливаем и начинаем бить остальных. Сколько атак у вас? Тоже 80. О, смотри как. Как на кузне молотком-то метелит. Ну, нам это не страшно. Угу, регенерации, пожалуйста. Много у нас их, много. Давайте выпьем сразу один. И этот возьмем. Пусть ХП восстанавливается. Максимальное здоровье 135, регенерация здоровья плюс 8. Меняем на это. Тут плюс 4. Вот так. Отлично. Подзабивается у нас потихонечку. Так, огонь алхимика. Ну, огонь алхимика нас этим не удивишь. Огонь алхимика у нас уже есть. Так, войска надо подводить потихонечку сюда. Мы здесь зачистили. Пусть строятся тут. Так. <клыш> По миникарте видно, что мы никого, слава богу, не упустили. Это очень хорошо. Урсики нас тут ждут. Спокойно добиваем остальных. Вот а давай молнию там бахнем. Эх, не хватило. Я думал, все-таки хватит ее. Так, шикарно, шикарно. Еще отрядик. Так, наших подводим ближе. Следопыт тоже жив. Я тоже жив, ребятки. Как же я вас пук бросить-то, ну, тоже вы в самом деле. А ты что встал? Особое приглашение нужно что ли? И куда этому? Так, все забрали, всех взяли, все отлично, да? Угу. Подтягиваются ли ребятки потихоньку у нас? О, смотри, какую армию-то собрали. Ну не армия, неплохой отрядик такой. Еще один друид. Хвала лесу. О, ты откуда взялся, блядь? Вы тоже живы. Нас с Манфором и небольшим отрядом забросило ближе к горе мира. Там была нежить. Но воины прорвались к городу, звенящей воды. Где Лана? Дочь воеводы ушла вместе с ними. Я видел, как некроманты поднимают павших воинов и превращают их в нежить. Значит, все сражения бессмысленны? Ведь каждый убитый солдат лишь усиливает мощь врага. О, великий лес! Наконец, кто-то кроме меня понял это. Я пытался доказать всю бессмысленность сражений воеводе но он не слушал меня мы поссорились я возвращаюсь к себе нет погоди друид вижу манфор опять ошибается а ты прав мы должны искать другой путь скажи что нам делать попробуй спросить совета у оракула в ущелье ветров напомни Оракул разговаривает. Не со всеми. И даже если он станет отвечать, ему можно задать не более трех вопросов. Сейчас мне нужно провести солдат в город Звенящей Воды. Оттуда я сразу же отправлюсь к Оракулу. Между этим лесом и городом большой отряд нежити. Я миновал его, воспользовавшись заклинанием невидимости. Но вам пройти будет тяжело предоставь нежить мне скажи где найти тебя если в том будет нужда я живу тока в реке коры прими мою благодарность старик я обязательно разыщу тебя если мне понадобится твой совет так он телепортируется а он нам фечек дал. Ни хрена себе. Это же наши фей. Нифига, мы не можем. А, ребят, они тут. Я понял. Короче, объясню, что произошло. А он не должен был телепортироваться, он должен был уходить просто от вас домой. Вместо этого они решили сделать такую фигню, что он типа телепортация. Но на самом деле это призыв призыв рабочих магия. То есть в сражениях она активизируется. Вы призываете рабочих, соответственно, и начинаете развиваться. Вот. Ну, а через нежити к городу Звенящей Воды мы уже пройдем с вами в следующей серии. Вот. Посмотрим, что там. Там будет мощная битва. Сегодня будет битва, так сказать. Вот. Вам спасибо, что смотрели. Если понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, прижимайте колокольчик. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы ничего не пропустить. А я вам желаю здоровья, любви удачи. Пока. Hands up.